Всем красного, мои чмичанги, и вы снова на канале Центнера, и вы смотрите меня прямо сейчас, да-да, прямо сейчас, прежде чем начать, как у вас дела? Чем занимаетесь? Вы видели бой Зиза и Грегора? Я да. А еще я сделал опрос. выкните на значок в верхнем правом углу и пройдите его, ответьте на вопрос, кто же все-таки победил по вашему мнению, Диас или МакГрегор? Поехали! МакГрегор, классический рыжебородый ирландец, со свойственной молодостью национальной принадлежности и задиростью и бескомпромиссностью. Сегодня считается самым опасным бойцом на ринге. Этот спортсмен-боец сегодня в свои 27 заставляет весь мировой спортивный олимп говорить о своей истории успеха. Интернет топистрит картинками с его широкой как душа ирландских полей белозубой улыбкой, то вдруг выдаст сосредоточенный мужественный взгляд бойца на ринге. Конор Варвар, печально известный. Эти названия уже стали вторыми именами Конора к описанию поведения которого многие добавляют такие эпитеты как сумасшедший, эпатажный, острый на язык и другие, характеризующие его как неуемного борца на пути к славе. Я не мог заниматься спортом, боевыми искусствами для себя. Я хотел сказать миру, что я особенный. Конор Макгрегор родился в Ирландии 14 июля 1988 года. Астрологи, характеризуя его знак гороскопа, уже многозначительно закивали, мол, в раках полно пессимизма и агрессии, затаенных обид и желания пускаться во все тяжкие ради удовлетворения своих амбиций. Вот же дракона сочетание со стихией земля дает ему возможность избежать подворотины и быть успешным стратегом в жизни. Так оно и есть. Будучи активным и волевым подростком, Конор интересовался спортом всерьез. Одно время он играл в футбольной команде Luder Celtic. Игра пусть и в любительской, но достаточно авторитетной в футбольной команде страны это уже некий показатель. Но чтобы туда попасть, нужно не только гонять с парнями каждый день мяч во дворе, надо оттачивать свои навыки, ставить перед собой цель стать мастером высокого класса и поддерживать отличную физическую форму. Боевые искусства – это для меня не только спорт, это возможность прочувствовать кто ты есть лицом к лицу с условным противником. Но футбольную карьеру Боннер не выбрал. Он хотел добиться самовыражения своей яркой личности другим способом, чтобы оценивали только его достижения и мастерство. Он все больше начинает заниматься боевыми искусствами, стремясь доказать самому себе и не только, что способен стать лучше. Но успех пришел не сразу. Пока у него только цели, мечта... Цель возникла, когда Макгрегор увидел спортивные приемы боя тренера по смешным единоборствам Тома Игана. Позже он станет бойцом UFC, а затем его пример наследует икона. К 16 годам он уже представлял SBG соревновательную команду, представители которой участвуют в чемпионатах по бразильскому джиу-джитсу грэпплингу и смешным боевым искусством. Основанная в США команда SBG к концу 90-х организовывала свои залы представительства в разных странах, в том числе и в Ирландии. И сегодня они гордятся Коннором Макгрегором как одним из ярких представителей своей школы. Но это сейчас, а 10 лет назад история успеха только начиналась. Когда люди в 18-20 лет думают, что кому-то дано быть победителем а кто-то должен пасти задних, отчасти они правы. Но только в том случае, если они испробовали все способы победить, если они тысячу раз вставали после поражения, если они тысячу раз заставляли себя идти на тренировку, даже когда не было подходящего настроения, если они тысячу раз закрывали уши, когда им говорили «парень, оставь, это слишком тяжело для себя". Это все о МакГрегоре. Кто читает статистику первых боев МакГрегора, думает, ну конечно, 10 побед и 2 поражения в начале карьеры. Что сказать, молодец, но что стоит за этим, молодец. Единоборство, это не конкурс красоты. Тут одной очаровательной ОЛЭП ты не победишь, перед каждым боем. Длительные тренировки не только сила духа должна быть такая, чтобы не только ты, чтобы соперник был уверен, что именно ты победишь, чтобы он чувствовал это инстинктивно. А это невозможно передать, если это не является твоим внутренним состоянием, если это не течет по твоей крови, заставлять кровь соперника тоже течь быстрее. У него самая лучшая психологическая подготовка из всех, что я видел. Он быстро проникает в голову людей. Дана Вай. Путь длиной в жизнь начинается с первого шага. На тысячном шаге, возможно, становится тоскливо от однообразия и необозримости пути. На тысячном шаге можно даже устать от количества поражений и опустить руки. Но делайте следующий шаг, не отдыхая, не давая себе слабину. И успех найдет того, кто упорно заставляет себя идти к победе. А победа на ринге или на самим собой кто оценчик того, что происходит с нами внутри? Кто видит то, кем мы есть на самом деле? Говорят, сравнивайте себя не с кем-то, а с самим собой в прошлом. Не это ли самая главная победа и титул на ваш каждый новый день? В 20 лет Макгрегор получал 235 долларов. Нет, не забой, это было пособие по безработице. Но он упорно посещал тренировки, дважды в день, без выходных. Спустя 7 лет Коннор Макгрегор получает 500 тысяч долларов. Только за выход на ринг. Только за веру в него, которую он создал сам. А на этом у меня на сегодня все. Палец вверх и подписочка – это лучшая благодарность для меня. Всем спасибо, всем красного, да пребудут с вами чимичанги.